всем привет в эфире очередной выпуск тачка предпринимателя сегодня мы окажемся в гостях у необычного человека это девушка ее зовут вета хагин у нее свой магазин она очень обаятельна привлекательна энергична. сейчас мы познакомимся с ней с ее бизнесом а также с ее тачкой итак поехали Сегодня мы находимся в шоу-руме, да? да? У Светы. А, Света у нас занимается продажей одежд, занимается продажей рюкзаков, костюмов. сумочек, костюмов, костюмов. Вот, и вообще в целом Света очень разносторонний человек. Со Светом мы познаком познакомились год назад. Да. А... Можно я расскажу? Да, давай, окей, я тебе там слово, давай я расскажу. Эри пришел крутым предпринимателем, да. а я пришла девочка, которая продавала рюкзаки на квартире. Вот и я была в этой атмосфере явно не в своей тарелки, очень переживала и в итоге сейчас я в твоем ролике. Давай сначала скажем то, что ты пришла, куда пришла, видишь, не понимаешь, куда ты пришла? Да, это проект бизнес молодости для предпринимателей. Я о нем ничего не знала. Сказали, что там классно, там прокачивать людей, их жизнь меняется на до и после, очень кардинальная. Хорошо, прикольно. Скажи, Свет, вот ты, когда ты начала работать сама на себя? Ну, сначала вообще магазин был в формате моего хобби. Была страничка в Инстаграме, которая не придавала значения. Я никогда не думала, что она станет моим бизнесом. И, мне кажется, судьба сама за меня все решила. Меня уволили с работы, и я осталась в такой критической ситуации, когда мне нужно было думать уже, исходя из того, что я имею. Я поняла, что вот есть моя страничка в Инстаграме, которая приносит мне там 10 тысяч рублей, и я просто все свое время и всю свою любовь туда направила. И... Вообще Самый основной вопрос, или самый основной вопрос, который тебе задают, это что? что люди Самое спрашивают? Самое основное. Он приходит мне каждый день, как начать свое дело. И я понимаю, что у людей очень много в голове Таких вопросов, которых у меня даже не было, типа, как сначала они думают, нужно открыть расчетный счет, а затем закупить, уже найти клиентов, а потом только как бы уже все выстроить эту систему, и потом только всем рассказать, что это у тебя есть. А я начала свой бизнес, когда у меня было там 6 рюкзаков, и я уже сказала, что я могу закрывать ваши потребности, вы обращаетесь. Их стало так много, как бы сейчас уже одежда, и как бы чего-то только нет. Расскажи, как ты купил этот автомобиль, почему именно Camry, а ничего что другое? На самом деле в моей жизни все спонтанно происходит, в любой сфере, вот с машиной так же произошло, я не хотела, не хотела машину, в одно утро я проснулась и... Я поняла смысле, у меня нет машины, <свят> я хочу машину, и я начала просто всем об этом говорить. И вот есть одно такое правило, как работает вселенная, когда ты чего-то хочешь, не нужно это держать в секрете, нужно всем на свете об этом рассказывать. И я просто всем позвонила, кому можно поделиться своим вот этим вот позывом, я хочу машину, хочу классную машину, красную, прям мне вот такая, я не знала марки, <свят> как сидишь а? Я выбирала машину по цвету. Вот. И позвонил своему брату. <coughs> и он мне сказал, ой, я даже знаю для тебя машина какая подходит. Вот. Один мужчина продает. Вот. Как раз только вчера узнал. И скидывает мне фотки в красной камри. И я влюбилась просто с первой секунды и через четыре дня мы". Мой... <coughs> вот. Это понятно. понятно да. Ты расскажешь, какого на года? Э, да. Конечно расскажу. Ага. С э, на... -го года. Достаточно давно, да. Для известны такие довольно-таки крепкие машины, да? Да. да и не зря... такой анекдот про Камри, про Тойоту, типа, если бы Toyota выпускали девушек, они бы тоже не ломались. Мне, конечно, не с чем сравнивать, но каждый раз, когда я приезжаю в шиномонтажку или куда-то на диагностику для проверки, всегда говорят, о, Камри, она никогда не ломается. То есть, я не знаю ничего о машинах, я понимаю, что Камри это был хороший выбор. Какой твой маршрут вот целом? А, ну, я много езжу, да, по городу много езжу, не какие дела. но я еще сама такая мобильная, это для ага. меня вообще не проблема. А, несмотря на то, что у меня есть курьер в магазине, иногда у меня такое рабочее настроение, и если приходит заказ, иногда даже и когда ты спрашивал вообще про автомобиль ты же твой первый автомобиль да первый вот и ты когда спрашивала что эрик мне купить я я спрашиваю что ты хочешь ты говорю Мазда тройку да, как да. бы мазда тройка как бы камри ну немножко в разных да в весовых категориях находится вот поэтому ты видимо ну как как ты поможешь что именно эту машину тебе купить ну я же сначала рассматривала относительно своего бюджета машину то есть я я думала что я тяну только на Мазда тройку I used to hit you up just to do that Now you got a new boot that что ты можешь посоветовать для тех, для начинающих предпринимателей или для будущих предпринимателей? Твои главные три, три таких совета, которые ты можешь дать. Ну, пусть это будет, наверное, девушка какая-то начинающая, или, может быть, парень. Мне интересно всегда анализировать вот людей, которые хотят что-то начать. И mm -hmm. я смотрю, почему они не могут. И всегда хочется им помочь, дать какой-то совет. Но, наверное, из всех советов практических, которых я, которые я давала, я хочу выделить один самый мощный. Это в первую очередь любить то, чем ты занимаешься. Потому что без любви рано или поздно дело тебе может наскучить. Мне бы хотелось тоже всем посоветовать, чтобы просто не боялись, и а доверяли миру. Когда ты доверяешь миру, он отвечает тебе ну, только лучшими событиями, которые только возможны. Третье, это команда. Всегда важно двигаться не только самому, а объединиться в команде тех людей, которые бы тебя поддерживали. Те люди, которые мне спрашивают, как начать свое дело, я замечаю, что в их окружении очень много тех людей, которых тянут вниз, они говорят, нет, не делай, это не получится, давай потом подумай, там, это вложение, то есть ну, нужно окружать себя качественным, качественными людьми, с классным мышлением, и тогда все обязательно будет. Сегодня мы были в гостях у Светы, и специально в честь нашего выпуска у Светы есть для вас особое предложение. Всем, кто посмотрел это видео, я дарю скидку 10% по промокоду автоледи. Все наши контакты в описании под видео. Пожалуйста, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если ты предприниматель, у тебя есть интересный бизнес, а также прикольная тачка, пиши мне в личку, и мы снимем про тебя этот выпуск.